В этом видео мы посмотрим, какой скин Дроп выдает при депе от 50 тысяч рублей. Привет, это человек, мы на Гагадропе 50 тысяч рублей и сегодня у нас самая главная цель посмотреть, какой скин Гагадроп выдаст за 50 вот этих поинтов. Напомню, что когда ты депаешь, ты получаешь ВП поинты 1 рубль равняется 1 поинту то есть у нас 50 тысяч рублей на балике фактически 50 тысяч деп и 50 тысяч бонусных поинтов. И да, ссылочка на Гагадроп будет находиться в прикрепе там будет промик на халявный прокрут барабана где можно выиграть бесплатный скин наверное он и без депа выводится, но в любом случае вы ничего не потеряете, если прокрутить. Два раза барабан, потому что мой промик Дает возможность прокрутить вот этот барабан Халявный раз, то есть вы нажимаете крутить А мне выпадает, кстати, какой-то кейс Он при депе, интересно, дается или нет? А, подожди, он без депа дается? Если это сейчас, если он дается без депа Это будет мем, ну ладно Смотрим, что это такое А, кейс за пополнение от косаря, ну окей И, короче, чтобы прокрутить барабан вам нужно ждать 2 дня. Нажимаете ввести код, секретный промик в прикрепе и прокрутите барабан. Самое классное тут это бесплатный скин. И промик на деп там также будет. Также в ГГДроп добавили новый ивент, до конца которого остается 5 дней. Максимум можно выиграть три с половиной тысячи. То есть просто выполняете задание и получаете вот эти вот баллы. Кстати, у топ 1 сейчас 129 баллов. А, тут вот еще призы есть. Короче, баллов в принципе easy фармить. Нужно просто подписываться, депать и вы получаете баллы. Но так как я ютубер, я я в этом не участвую. Короче, что я хочу выбить? Все-таки в предыдущем ролике не получилось. Хочу попробовать выбить вот эти вот 15 спинов. Предыдущий ролик как-то вообще пролетел. То есть, ничего особо крутого не выпало. И я все-таки 15 спинов, ну, даже не то, что 15, да, а вот это вот да, самый дорогой кейс, в котором эти спины доступны. Даже 3 спина у меня выбить не получилось. Я очень хочу это сделать, и отдельное спасибо вам за то, что вы мне написали в комментах, что здесь эти спины тоже могут выпадать. Но вот если открываешь много кейсов, как-то спины не особо дропаться хотят, даже не байти, То есть, если ты открываешь одинки, здесь, знаешь, своеобразные байты есть, типа, оп, ну нифига. А, и до ножа, кстати, нам очень далеко, но было бы тоже неплохо. На балике 21к а, все-таки вот этот вот бонус, который лежит на моем аккаунте за 50 тысяч рублей депа, я оставлю под конец, потому что когда мы все деньги сольем, чтобы сильно не расстраиваться, получить бонус приятно. Тем более там, я надеюсь, будет что-то очень крутое, ибо тогда был деп по-моему, ну, выдан деп, естественно, 10 тысяч, но выдал он неплохо. Кстати, это кровавый спорт, и и стоит, блин, 5000 тысяч. Ну, что-то как-то вообще не очень. Сколько мы этот кейс уже долбили, ну, не дает он эти спины. Ну, вот вообще никак. Но это очень интересно, потому что, если все-таки с этого кейса дропаются спины, то здесь можно офигительно окупиться на этих спинах, ибо кейс стоит 10 тысяч рублей. Ну, там 9 999, там и 9 копеек. Но округлим. Есть, ты отсюда убиваешь 15 спинов, это все. Это минимум. Минимум, блин, 30 тысяч рублей. Ну, даже что-то я сильно мало назвал. Смотри, кейс стоит десятку. Но вот это минимум, да, нет, где-то 60-70 кусков, наверное, где-то так. Кстати, у нас заканчиваются деньги. Блин, очень сложно фармить именно на этом кейсе. Естественно, эти спины выдаются на бесплатных кейсах, но на бесплатках ой, на бесплатках, на дешевых кейсах. Там я ловил спины. Прикольно, но хотелось бы что-то подороже. То есть, вот здесь хочется именно 10 спинов поймать. Ну, типа 10 спинов это все, это вообще шикарно. У нас выпадает десяточка. Бля, ну что-то как-то по кейсу плохо. Ну, ладно, там еще лежит бонус. Бонус я на самое интересное ставил, когда реально баланс не останется поток, если он статрек прямо с завода, он стоит 16 тысяч. Кстати, подожди, мы продали. Да, балик очень долго что-то начислялся. У меня интересно, минусанулся интернет или нет? Кстати, хочу сказать, что Дроп себя неплохо показал. Так, где-то кейс там, блин, потерял уже. А, вот он. Дроп себя неплохо показал в проверке всех сайтов, поэтому у меня сейчас идут прокачки, да, многие из вас, я надеюсь, все их видели, то есть там... ДП-40, 45 тысяч рублей. А мне интересно, нам что-нибудь дорогой выпадет? Блин, что у меня с интернетом? телеком опять мемы вкидывает. Короче, ДП-40, 45к. И можно было бы сделать прокачку здесь. То есть, реально, ГГ неплохо себя показал в прокачке, в прокачке, в проверке всех сайтов, поэтому, ну, надеюсь, что будет проверка на ГГ. Ну, то есть, я пока думаю, в любом случае, будем смотреть. Кстати, перчатки, я что думал, что сейчас золотая спираль, а, 6500 всего. Блин, уже знаешь, перчатки, ножи, это, естественно, триггер, потому что ты думаешь, что дорого. Но с учетом того, что кейс стоит десятку, это, в принципе, не так и много. Кстати, 16 тысяч, это будет вкусно. Он стоит 8900. Окей, не очень-то это и хорошо. Короче, ребят, если хотите прокачку на гагадропе, ну хотя бы 3, ну блин! Ну, хотя бы три. почему? Блин, так близко и так далеко. Если хотите прокачку на Гагадропе, пишите под этим роликом комментарии, что да, давай прокачку здесь. Ну и, естественно, пожалуйста, ролик за лайкайте, потому что я стараюсь, записываю контент. И плюсом, я, вы меня долго просили, я начал делать прокачки, причем дорогие. Поэтому, ребят, поддерживайте человека, пожалуйста. А у нас на балансе 7600, я думаю, самое время получить вот этот вот заветный бонус. Давай, 3, 2, 1, главное, чтобы не дешевле полтинника, пожалуйста, лишь бы что-то дорогое. Баланса нет, нужно что-то крутое, очень крутое. Ну, в принципе, пойдет. Честно, я думал, что будет. Типа, знаешь, аля, что-то на тысяч 1010. Если он выдает так всем, ну, это вообще прям неплохо. Ну, 45 кусков. Допустим, ты закинул десятку, тебе выдал на 5к. По факту, это своеобразный фрикейс. Ну, реально. То есть, ты типа депаешь, тебе дает возможность открыть фрикейс. Здесь э, все там десятки миллионов фрикейсов заменены фактически... Кровавым кимоно хотелось бы, ладно. Заменены одним вот этим бонусом, бонусным скином. Но это неплохо, потому что выдача тут реально неплохая. Ну, на аккаунте человек, да так точно. Почему мне так сложно выбить эти спины? Но Патина, кстати, 25 тысяч, пойдет. Нормально, в принципе. Слушай, может, все-таки стоит открывать по 5 штук? Ну, по одной, очень долго вот это вот фармиться б***, было так близко. Егор, запикай вот этот, пожалуйста, вот это плохое слово. Ибо я сейчас стараюсь, знаешь, ролики записывать без вот этих вот словечек, потому что Ютуб их не особо, как оказалось, любит. Да и я смотрю комментарии, вам это не нравится, поэтому мы стараем себя контролировать. А у меня не открываются кейсы. А прикинь, вот сейчас при спины выпали. Блин, что делает Ростелеком э, с моим интернетом? Мне немного непонятно, но окей. <пишись> <пишись> почему нету фри спинов? Но, кстати, здесь опять же перчатки, но это 30 тысяч, с тем учетом, что тратим мы больше. Хотелось бы все-таки фри спины. Блин, почему так сложно? Хотя бы три спина, пожалуйста. Кстати, подтвержденное убийство за 18 тысяч пойдет. Деньги есть. И хотелось бы, чтобы меня дроп дальше держал на плаву. Вот в вот таком духе 14 тысяч Мка. Так, а вот это, я не понимаю, почему на 114к, а ради интереса, давай посмотрим, есть ли эти фри спины, ну да, в кейсе за 20к этого уже нет, я не ошибся, и вы мне подсказали, самый дорогой кейс, в котором есть спины, это вот кейс за 10 тысяч рублей, но выбить их тут. Очень сложно. Реально, я уже какой ролик пытаюсь. Я просто хочу посмотреть, сколько с этого можно зафармить. А зафармить с этого можно овер много, ну ибо... Ну, миллионный раз. 17 тысяч, кстати. миллионный раз скажу, да, кейс все-таки десяточку стоит. Так, три кейса. Хотя бы вот так. Хотя бы вот так, вот так. И типа, ну блин, дай спины, пожалуйста. Давай, дорогой ка. 27 тысяч. А он держит на плаву, и меня это не может не радовать. Так, все-таки уже не первый кейс. И что-то как-то, ну, не приближается. У нас цифра 3, минимум, что-то как-то вообще не идет. Я не знаю. Здесь, наверное, шанс на эти фриспины, именно в этом кейсе. Там, знаешь, 001 процент нож. Дигл, дигл, дигл 9к. Ну окей, хотелось бы за 16. Ну ладно, слушай, 40 тысяч. Пока минус 10 это изначального баланса. Ну, где вы? Блин, где же ручки, где же ваши ручки? Что это за кал? Кстати, самое дорогое, что отсюда может выпасть, я так понимаю, это кровавое кимоно, градиент, ну хотя градиент, градиент не такой дорогой, А АВП удар молнии, а, синий черепа в хорошем качестве, это будет норм, но опять же, градиент в хорошем качестве тоже минимум 40 тысяч, но, наверное, самое сладкое это кровавое кимоно в хорошем качестве. Да и удар молнии, в принципе, тоже неплохо, это, это сразу много денег. А прикинь, выпадает 15 спинов и тебе просто за раз дропается 15 ударов молнии. Это вообще, это просто имба. Окей, а, два кейса. У нас остается 27 тысяч рублей. Весь ролик мы... Ой, неплохо, 20 еще бы одни перчи. Ну ладно, 27к пойдет. Главное, что это окуп, главное, что мы держимся. Все-таки задача этого ролика, естественно, была открыть а, бонусные поинты. Мне реально было интересно. 14к нормально, мы в минусах. Интересно, что может выдать. И самое основное все-таки выловить эти фри спины. Удар молнии я бы не расстроился. По бокам два удара молнии. Красота. И здесь еще и фри спины. 8000. Не пойдет. Не пойдет. Я так не играю. Давай, пожалуйста, нам бонуску. Блин. Сложно. Очень сложно. Буря на заказе. Блин. Как это было близко. Изумрудный кварц. 4000. Мало. Очень мало. Ну окей. 1700 остается. 10 спинов. Да, Свид. Да, не я. И это опять изумрудный кварц. -а -а -а. Окей. 500. Вот, так сказать, бар-кейс тоже достаточно неплохой, и мы вытаскивали, когда балика почти не оставалось, неплохо с него дропа. Но, блин, но что то походу, всё. Походу, выдал ГГ на 50 кусков, и такой, тип, ну все, хватит. Но хотя нет, сейчас, бы небольшой окуп. Я фастиком попробую, потому что нам нужно нафармить денег, чтобы дальше вернуться на кейс, который меня сливает. Вот вроде бы, да? А второй раз на одни и те же грабли, но, блин, а чё? Я хочу это выбить. И я хочу показать, сколько можно нафармить. Потому что, ну, ну там можно выбить. Вроде бы как экстрим выбивал. Егор, сейчас был мат за пика, если ты его не нашел. Потому что все-таки такое ощущение, что YouTube сейчас ролики с матом... Особо не продвигает. 5000 тысяч, 3 на балике. Блин, но ну, у нас 11 кусков. Вот есть ли сейчас смысл? Давай-ка подожди, мы попробуем открыть вот эту историю. Отсюда и скин, и баланс, и 3 бонуса сразу может дропнуться. Вот, э, например, 3 сразу скина. Ну вот это пойдет. Вот это пойдет. Э, запах заход нормального. И у нас 16000 тысяч. Этот кейс, кстати, мне очень нравится. Он постоянно дропает. Там, знаешь, 2-3 скина. И это кайфово. Ну, давай. спинов спинов спин, -офф, спин -офф. Прокруток не так много, я, кстати, фастом Долбанул, боже мой, ну окей, давай обычным Я случайно долбанул фастом Нам сейчас э, нужен сейф скин От 20 тысяч рублей Это не похоже на скин, который стоит 20к Этой перчатки за 6 тысяч За 5 400, захотел, блин, 6 тысяч 8 тысяч на балансе Давай еще раз, давай, три скина Баланс, 3 баланс, там дай что-то крутое, пожалуйста Один и все, в принципе На этом, ладно, мы добьем его, потому что Бар, конечно, прикольно Но вот этот кейс, он просто он Просто меняет деньги на деньги. Ты платишь 2600 и получаешь 4400 рублей. На охоте, спасибо, мы уходим в минуса. Стабильно, но пока что нам не выпал Драгонлор. Нет, пока что нам по итогу так и не выпали... А, вот эти фриспины. А хотя, хотелось бы их видеть. И как-то, как-то не особо. 3000 остается магический кейс крутится и нас сливает. Слушай, давай мы все таки попробуем долбануть апгрейдом. Благо, балансом здесь это сделать можно. Необходимо выбрать скин. Короче, делаем пан. Либо человек потерял канал, либо пропал. Короче, 10 тысяч рублей. Великий демон. Всем балансом сразу. Здесь остается 31%, либо да, либо нет. Потому что ну, вот это вот а, Дрюколова мне не нравится. Уже либо оно заходит, либо мы идем собственно говоря куда подальше слушай у нас есть скин я не знаю что из этого можно сделать давай попробуем что тут самое дорогое так у нас Александр, я понял предыдущего менеджера уволили уволили теперь у нас александр там по-моему, дмитрий был короче постоянно да отстаньте от меня я хочу кейсы под. А -а -а -а! дмитрий не вылазь Хороший был парень, а его взяли и уволили. Ну ладно, бывает всякое, в принципе. А дай-ка мы сейчас, прикинь, зайдет. Вот просто прикинь, это зайдет. На Гагадропе самый дорогой скин это Гунгнир за миллион двести девять тысяч рублей. А у нас, кстати, шанс-то есть, а апгрейдить мы не можем, блин. Он реально лям стоит, смотри. Подожди, он стоит лям? Окей, давай Драгонлор. Ну, типа, я, я от Драгонлорда не откажусь, но но нет, не хочет. Понял? Может, все-таки Драгонлор подешевле? А то, что -то Гагадроп говорит, не то ты выбираешь. Не, он вообще не хочет апгрейдить, смотри. Стоимость предмета это должна быть от 20 рублей. Как это заапгрейдить? Так, от полмиллиона. Нет, что-то слишком. Давай все-таки пробуем соточку тогда. Да нет, нельзя так апгрейдить. Блин, а почему? Я хочу 100 тысяч получить. Я уверен, что я выиграю. А, ну даже полтинник не дает. А сколько максимум можно сделать? Коэффициент 606. Ладно, 20 тысяч рублей. Я тут на миллионы размахивался. Типа, короче, меньше процента, походу, не вариант. 10 тысяч хотя бы, да, я сделаю апгрейд. Да, меньше процента, видимо, вообще не варик. Окей, 5 тысяч. Моё, мой, моя последняя ставка 5000 рублей. Процент. Тут даже не видно этой дорожки. Ну ладно, но... Ну, конечно, это не заход. Я, я понял. Нет, даулберет с колония. Ты знаешь, сейчас будет топовый апгрейд да, береты на гунгнир за миллион двести тысяч. В общем, ребят, всем огромное спасибо. Ну, не получилось у меня. Реально очень сложно вот здесь выбить спины. Хотелось бы. Ролик был бы офигенный, если бы мы выбили 15 спинов. Это было бы 150 тысяч плюсом сразу. Ну, типа, если смотрим по затратам на кейс. Ну, увы, ах, не вышло. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вы хотите прокачку на гагадропе, пишите об этом в комментах, потому что я читаю и прислушиваюсь. До новых встреч. Это был Человек. Увидимся в прокачке. Пока.